Коронавирус и магия. Где твое внимание, там твоя энергия. Это давно известный факт, активно используемый людьми для энергетического контроля. Эгрегор коронавируса. Произнося слово «коронавирус» и мысленно представляя образ шарика с антеннами, мы отсылаем пучок энергии в единое место пространства, и чем сильнее эмоции при произношении, тем мощнее энергию отсылаем. В пространстве формируется плотный энергетический шар эгрегор, результат общего направленного внимания на одну мысль, наполненный эмоциями людей. Каждый подумавший о коронавирусе подключается к этому эгрегору, создавая канал между ними и своим мозгом. Если один человек с сильной энергетикой погрузится в панику, он невольно в эгрегор вольет эту панику, а другие люди по каналу его получат. В результате все погружаются в страх этим еще сильнее подпитывая общий эгрегор. И любого новичка, который краем уха слышит о коронавирусе, сразу погрузит во всеобщую волну страха. Слова и символ – ключи для подключения. Произношение слова «коронавирус» формирует определенный поток энергии, создается как бы уникальный ключ эгрегора. Поток будет точно отправляться в единое место. Также есть общий символ коронавируса – шарик с антеннами. Он специально распространяется везде, чтобы люди четко представляли единый образ в мыслях, этим вновь создавая уникальный ключ эгрегора. Как видим, социальные паразиты хорошо разбираются в таких вещах и умело этим пользуются. Маски – единая форма верующих. Во все времена для усиления общности и единства контроля людей, кроме совместного произношения слов, носили единый символ и одевали единую форму. Единая форма показывает свою принадлежность и причастность к общему, а каждый, носящий такую форму, частично теряет свою индивидуальность, погружается в общую энергетику с общими мыслями. Маски идеальный символ и форма причастности к общей религии под названием коронавирус. Общность дополнительно усиливает эгрегор. Соблюдая дистанцию, соблюдая ритуал. Совместные ритуалы являются важнейшей частью поддержания общности. Это могут быть особенные рукопожатия, церемония чаепития, общие танцы и пения. У коронавируса есть целый ряд ритуалов, связывающих всех в единое братство. Это, например, соблюдение дистанции везде. Вставая чуть поодаль, человек как бы говорит «я соблюдаю ритуал, я часть нашего единого братства». Постоянное повторение ритуалов невольно заставляет чаще думать о вирусе, этим бесконечно подпитывая Грегора. Враги единого братства. Все не соблюдающие ритуалы, не носящие единый символ и говорящие плохо о их вере, являются еретиками и вероотступниками. И чем глубже вера, тем сильнее ненависть к отступникам. Теперь о хорошем. Эгрегор возникает, естественно, везде, где мысль направлена на что-то одно и подпитывается эмоциями. Например, есть эгрегор айфона, каждый положительно подумавший об айфоне, наверняка подключится к общему эгрегору и по каналу получит весь религиозный трепет братства и вольется в общий эгрегор. Так вот, в случае с коронавирусом эгрегор постоянно очищается, нейтрализуется. Это удивительный факт. То есть люди постоянно его подпитывают эмоциями, но тут же все очищается. Что это значит? Значит на человека не действует эгрегор, не действует толпа, общая волна страха и прочие инструменты социального влияния. Человек остается в здравом уме и сам решает, как личность, верить или не верить, бояться или не бояться. Светлые силы помогают? Повторюсь, само собой эгрегор не может отключиться. Эгрегор всегда есть естественный результат общей направленной мысли людей. Если исчезают единые мысли, тут же слабеет и разряжается эгрегор. В случае с коронавирусом мысль постоянно подпитывают. По плану социальных паразитов должен быть сформирован мощнейший эгрегор, напитанный энергиями многих миллионов людей, который всех введет в состояние массового психоза. Но факт, эгрегор пуст и никак ни на кого не влияет. Люди спокойны и в здравом уме. На этом пока все, подписывайтесь на наш канал, всего доброго.